Мы в Троянский монастырь. Вот так, а? вот так у нас на стояночке. Вот здесь и выход. Монастырь Троянский Святой обитель Спине Богородицы. Сейчас мы взлетим и увидим не только монастырь, но и его окрестности i know the reason why we chose to say goodbye but i can't help my feelings right now i can't deny you never left my mind and now my heart is bleeding why did See you. No matter what I do, I can't let go I don't know how to forget ya I can't forget ya you. You're always on my mind I do the things that I should do So I can't forget But you're always on my mind Анастырь расположен на склоне Старопланинских гор в 10 километрах от города Троян. На живописном берегу реки Черни осын близ села Орешек. А вот здесь, видишь, есть келье монахов вот здесь, я думаю. Мне кажется, с нашего последнего посещения он как-то улучшился. У Украсился, да. Улучшился. Мне тоже кажется. Он какой-то стал более живой. А посмотри, какие розы вписаны. Визит. Посетите. Но ну, это для иностранных гостей. Музей арт. Информационный дет у нас красиво. Красивая мозаика. Благословен... Е идващат в имя Господня. Господне, в имя Господне. благословен, входящий в имя Господне. Это музей наверху. Соборный храм из пения Богородичный. Сохранив чудотворная икона, на светах Богородица Троеручница, Вот церковь, магазин, и он не работает. А здесь такие красивые иконы. А вот такая карета, смотри. Пятиэтажная башня-колокольня построена мастером Иваном из Мличева в 1866 году. Мы уже были в двенадцатом году здесь, но все изменилось. Здесь явно поработали реставраторы. Вот тут есть святая вода. Супер. В животворящем источнике нет воды. Вот еще животворящий источник. Воды нет. А такая тут птичка. Очень красиво сделали Это Троянский монастырь. Честно говоря, даже не ожидали, что так получится. Итак, монастырь основан в начале 17 века игуменом Калистратом. Это третий по величине православный мужской монастырь Болгарской Православной Церкви. Вот вода. Да, вот видишь, как только мы приблизились к Богу, сразу у нас и солнце появилось. Монастырь реставрации. Здесь уже сделано, а здесь еще нет. Мы идем в музей но музей похоже а вот здесь музей к музею а вот музей так. к музею мы сейчас здесь сходим вот за музея не знаю это музей наверное был ой какая красивая решетка смотри умеют же сделать когда хотят. Какая сосна или ель. Это просто век. Вековая. Телелевский. Но туда сходить нельзя. Нет, уже не помню. Вот сколько у нас тут подношений Ах. от болгарских граждан. Он даже, видишь, есть слоник какой-то на цветочке. Люди снимают себя. светит алтарь на храм Ждество Богородичное Плюс 1600 год Разрушен 1835 Не забывают Молодцы, почитают свой алфавит Даже когда везде дождь Здесь светит солнце А вот это И На кладбище тут захоронены достойные монахи. Кончился. Хранят кости, на братья послужили святообитель, и на борцы, которые отдали живота, той есть жизнь за все свободы имела это Отечество. Жилые корпуса монастыря выстроены в стиле болгарского возрождения. Болгарский патриарх Максим был послушником в этом монастыре и после кончины был здесь погребен. И, как всегда, сувениры на память. Бежим! куда поедем вот будет с вами ай смотри сейчас красивый подсвеченные горки М -м -м -м. супер как красивенько она да. сегодня к вечеру путя в ремонт ну ничего, поснимаемся, зато.